Йоу, Давно не виделись? Глянь на это, Соник! Ха-ха-ха! Соник! Я наконец-то создал ультимативное оружие! Через три дня я завоюю мир! Но сможешь ли ты остановить меня? Ха-ха-ха-ха! Хе! Письменный вызов, да? Что нам делать, Соник? Но мы же не можем просто поджать хвост и забить на него. Ха! Забить на это долгожданное приглашение? причешился и жди нас, Агман! Мы сделаем вечеринку блестящей! ха ха Ваше сопротивление бесполезно! Когда мы закончим, вы станете посмешищем на весь мир! Ха! Единственный, кто станет посмешищем здесь, это ты! Похоже, что Эгман сбежал в город. Видимо, роботы Эгмана оккупировали здесь все. Что ж, уничтожим их всех без разбора. Мы покажем им нашу командную работу. Вот ты где, дорогой. Э -э -э Эми. Соник, сегодня день, когда я заставлю тебя жениться на мне. Фух, Эми сводит меня с ума. Что это вообще за место? Выглядит оживленно. Хочешь поиграть, чтобы убить время? Соник, у нас всего лишь 24 часа. Окей, okay, погнали! Эгма! Как насчет сыграть со мной без ограничений? Остался один день. Я уже вижу поражение в ваших глазах. Тейлс, сколько времени осталось? До заката! Тейлс! Наклс, мы должны покрываться на полной скорости. Okay. Понял. Соник, смотри. Эта штука собрана из оружия Эгмана? Мы нашли тебя, Эгман! Победа наша! <звы> Глупцы, я сбил вас с толку. Это фейк? С этой удаленной точки мой флот Эгмана завоюет мир. Не стесняйтесь просто стоять и наблюдать за этим с завистью. Черт возьми! Ловушка, чтобы продлить время! Соник! Это не робот, Эггман. Соник! Наглз! Подождите меня! Твои данные. Убежно скопированы. Этот ёж... Эти ребятки, похоже, тоже идут за Эгманом. Мы не можем позволить им заполучить его первыми. Эй, это... Соник? Хе-хе, кажется, что упрямство — это спасение для нас обоих. Давно не виделись. Простите, что становимся на пути, но я хочу, чтобы вы отступили назад. Что ты там сказала? Эгман моя цель. Если вы вмешаетесь, то я уничтожу вас тоже. Простите, но мы тоже обещали встретиться с Эгманом. Я вижу. В таком случае, я полагаю, у вас нет выбора, кроме смерти. Это моя фраза! Соник, ты уверен, что это правильный путь? Шайка Шеду следовала за Эгманом и тоже пришла в это место. Это не может быть не тем путем. Такое чувство, что призраки вот-вот появятся. Может быть, Шеду, которого мы неожиданно встретили, тоже был призраком? Эх, не пугай меня на глаз. Ты до сих пор не даешь нам продвинуться, да? Ты, похоже, и вправду боишься нас! Ах ты мелкий! Я положу конец твоему нахальному рту! Ха-ха-ха! Глупцы! Вы действительно старались, чтобы попасть сюда! Это непобедимая армада, построенная гением, рассеет ужас по миру! И вы ощутите этот ужас первыми! Эггман! Веселье только начинается! Ты не уйдешь на этот раз! Приготовься! Шах и мат, доктор Эггман! Ха! Я больше не проявлю милосердия! Сони! Тейлз! Наклз! Это место станет вашей могилой! Это было непросто. Не совсем. Ха, блеф в лучшем виде. Если бы нас не было, то кто знает, как бы все обернулось. Видимо, ты прав. Спасибо, Наклз! Тебе тоже, Тейлз? А, вот ты где, Соник! Соник! Тейлз, Наклз, остальное оставлю на вас! А, подожди меня, Соник!